какой-то уровень мастерства, да, вот качества, потому что это все-таки школа для тренеров. Я сама тренер много лет тоже работаю и провожу тренинги для других людей, для своих там клиентов, наших проектов. И вот участие в таких, в тренингах именно, которые проводит центр Гарант, мне просто вот эту вот планку задало, да, к чему я должна стремиться, когда я хочу научить других людей темы, которые были выбраны. для для школы оценки, они ну, супер актуальны для некоммерческого сектора. Я была на социальном проектировании и вот сейчас на управление. Я считаю, что вот этот выбор, который они ну, сделали в Центр Гарант, очень грамотный, очень ну, правильный. И такого обучения не хватает. Сейчас активно люди, вот которые общественной работой хотят заниматься, им эти знания Необходимые. И чем больше тренеров будет, которые te, будут их научить качественно, хорошо, ну, эффективно Вот это обучение, оно не просто там как бы серьезное, такое сложное Оно какое-то ресурсное, да? вот это вот ресурсное обучение Которое дает тебе энергию, желание, понимание, смыслом тебя наполняет И вот этот вот подход а, мы можем дальше взять и транслировать в своих тренингах, в своей работе